Для детей с нарушениями развития закрыты многие жизненные перспективы. Они вряд ли пойдут в школу, вряд ли найдут работу, вряд ли научатся жить самостоятельно. Чтобы у них в жизни был шанс, существует Центр лечебной педагогики. Здесь для особых детей создают условия для развития. В ЦЛП все дети разные. Одни у нас учатся контактировать с людьми, другие — держать ложку, третьи уже готовятся к школе. ЦЛП — некоммерческая организация и работает на к сожалению, люди неохотно вкладывают деньги в развитие особых детей, потому что считают их безнадежными… Хотим показать, что особым детям можно и нужно развиваться, а любовь и забота меняют их жизнь к лучшему. Представляем благотворительный проект «Место под солнцем». Вместе с детьми мы посадили разные растения и дождались первых ростков. И поступили с ними так, как обычно поступают в обществе. Но ростки очень стремились к солнцу. и пробили стену непонимания. Чтобы каждый мог увидеть это чудо, мы начали продавать наборы для выращивания в кафе. Все вырученные деньги мы передали в ЦЛП. Дети и наши растения нашли свое место под солнцем.